продумано, все очень рационализировано. И, конечно же, 10 баллов Дмитрию за самооценочку. Задача была не создать бизнес, а создать как бы видимость, видимость того, что мы крутые предприниматели. Сама картина печатного почерка говорит о том, что он делает нам некую картинку того, что он бы нам хотел преподнести и что мы должны по его мнению видеть. Человек, который просто хайпит, он не пойдет писать в полицию. У нас всех в школе Учат писать именно письменным, прописным видом почерка. Ну, как и в жизни, так и в графологии лучше всего, чтобы была золотая середина. Вот она декларация. Сейчас я приеду в офис, поставлю ее в рамку и повешу на самое видное место. Далее, что мы еще видим в почерке? Огромное количество формы. То есть, внешний имидж очень важен. Здравствуйте. Нет, что вы. Это не очередное разоблачение Дмитрия Портнякина. Сегодня мы просто разберем его почерк. То, о чем вы давным-давно просили меня сделать и присылали фотографа с его книги в Инстаграм. Меня зовут Арина Бухарева, я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» графа2.ру. Для тех, кто не знаком с моим каналом, здесь мы разбираем почерки, говорим о предназначениях и, конечно же, я делюсь маленькими секретиками в области анализа почерка и графологии в целом. Реалии сегодняшней действительности таковы, что мы либо прячемся за фейковые аккаунты, либо пытаемся выдать за правду в показную роско. Две разные крайности и каждый выбирает свою. Но как и в жизни, так и в графологии лучше всего, чтобы была золотая середина. Говорю о Дмитрий Портнягине, он демонстрирует свой почерк в выпуске, который он сделал на тему форс. Ну ладно, поехали. и внизу на... напишите главный редактор журнала forbes вот это товарищ чего мне будет не хватает спасибо вам огромное спасибо вот она декларация сейчас я приеду в офис поставлю ее в рамку и повешу на самое видное место чтобы ее видели не только я но и моя команда чтобы все люди которые мимо проходили спрашивали как у меня дела. Что ж, мы графологи, люди любопытные. И что мы здесь видим? Мы видим с вами достаточно крупный и печатный почерк. А первое, что я скажу, когда я вижу печатные почерки, кстати, на их тему я подробнее писала у себя в Инстаграме, я ссылочку оставлю в описании, кому интересно, пройдите, ознакомьтесь, кстати, можете подписаться. Так вот, касаемо печатного почерка, это почерк, который в первую очередь вызывает у меня, как у графолога, недоверие, поскольку нас всех в школе, учат писать именно письменным прописным видом почерка. Но если человек использует печатность, значит, на то есть свои какие-либо причины. Далее, что мы еще видим в почерке? Огромное количество формы. То есть внешний имидж очень важен. И желание достучаться до людей, желание быть оцененным любыми возможными способами. А самый главный вопрос, конечно, что мне нужно сделать, чтобы оказаться в топ 200 богатейших людей России? Наклон прямой, человек, который рационализирует всю попавшуюся в его поле зрения информацию. Также мы видим отличие размера заглавных и строчных букв. Заглавные намного, намного выше, нежели строчные, что говорит о том, что человек возвышает себя над окружающим миром. И действительно, сама картина печатного почерка говорит о том, что он делает нам некую картинку того, что он бы нам хотел преподнести и что мы должны мы по его мнению видеть задача была не создать бизнеса создать как бы видимо из того что мы крутые предприниматели кстати если вы посмотрите подпись отличается от почерка подпись достаточно закрытая то есть внутри пытается защитить уязвимость своего внутреннего мира не допустить туда лишних и посторонних людей все очень продумано, все очень рационализировано. И, конечно же, 10 баллов Дмитрию за самооценочку. Ну что ж, пишите ваше мнение в комментариях о том, что вы думаете касаемо всей той ситуации, которая сейчас происходит, касаемо похищения блогера Тимофея, было или не было. Действительно ли все то, что сейчас говорят о Дмитрии Портнягине, является правдой? Человек, который просто хайпит, он не пойдет писать в полицию. Если Соболева избили, он в полицию писать не пошел, потому что это был хайп, это был там колтами и так далее после моего последнего видео мне написал роман он руководитель кирпичной компании брикусе он предложил рассказать о своем потраченном миллионе рублей на рекламу трансформатора и 15 подписчиков которые подписались на него в инстаграм компании или люди которые покупают рекламу не только у меня но и других блогеров они должны понимать что не вся реклама работает смотрите он показал очень старое видео о своей компании транзит плюс что она реально существовала работала и все остальное но никто не спорит что она существовала просто все говорят что не может там быть оборот 100 миллионов долларов в год как он нам говорил там даже под его видео появились комментарии реальных людей которые занимаются бизнесом с китая которые возят в 100 раз больше грузов чем он и они даже не входят в 50 самых крупнейших компаний россии понимаете почему в 2015 году ты был топ со 100 миллионным оборотом а показываешь свои заслуги из 2017 года вот в чем основной вопрос в этой ситуации клиент всегда неправ Потому что когда он приходит к нам, он нам платит за это деньги, он должен очень внимательно слушать, что нужно делать. Написав кучу выдуманной ереси на сайте компании про клиентов, сотрудников, количестве заказов, он по глупости влепил адрес офиса в Гуанчжоу, приехав по которому мы обнаружили склады, где никто никогда даже не слышал о его компании с мега-стамиллионными оборотами. Разоблачители пришли проверить его склад в Китае, но поцеловали закрытую дверь. Что, закрыто что ли? Да у них даже бизнеса нет. Компания просто не существует. После того, как ты любезно пригласил туда отправлять посылки, туда пришел наш подписчик. И склад снова был закрыт. 306. 30+. Я так понял, оно не работает. Ух ты! 19 лет на рынке. Какое интересное вранье. 2018 год минус 2015 равно 19 лет. Вот такая, сука, математика у Поршнягина. Щелчку пальца мамкин бизнесмен превращается просто в гуру предпринимательства и крутого миллионера из бедной семьи, который сделал себя сам. На тот момент, когда он плел сказки про 100 миллионов долларов, его реальный оборот был 33 миллиона рублей в год. И это очень просто проверить. Поняв, что в уши можно ссать бесконечно и люди это хавают, Дима запускает свой YouTube канал. Но то, что происходит на канале дальше, я не могу ни с чем сравнить, кроме как с историей инстаблоге бориса брока в том же 2016 году если вы помните тогда маркетологи сделали пенсионера из химок инстамиллионером всего за 50 тысяч рублей и за короткий срок набрали 25 тысяч подписчиков в Минсте. ну как мы видим по такому же сценарию напыщенность дима делает и свой канал который является основным его бизнесом сейчас но касаемо печатных почерков, я скажу вам так, что это один из звоночков. Свою студентку я как-то также предупреждал. предупреждала. Пришел к ней человек с очень похожим почерком, у него еще были компенсации в верхней и нижней зоне, который предложил ей совместный бизнес. И, собственно, то, о чем я ее и предупреждала, о том, что лучше с ним не связываться. Внешне это будет красивая упаковка, но... Когда дело дойдет до реальности, этот человек может вполне легко подвести и глазом не моргнет. Зачем нужны ненадежные партнеры? Стоит задуматься, не так ли? С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.